губернатор овсяников выгоняет фонд 35 береговая батарея с матросского бульвара по надуманным причинам это спустя 18 месяцев после того как началась его реконструкция напомню что фонд ведет ее за собственное средство согласитесь беспрецедентный для россии случай когда госорганы региона самым наглым образом кидают частного партнера овсяников прямо говорит что фонд чалова должен уйти с матросского бульвара вместо них Наверное, придет новый, более сговорчивый и удобный подрядчик. А у нас в редакции «Форпост» завершился сбор подписей в защиту фонда «35-я береговая батарея» и восстановление Матросского бульвара, который, похоже, как в далеком 2007 году снова хотят застроить. Все мы прекрасно помним ту историю, когда один из предшественников Овсянникова, господин Куницын, пытался построить там гостиницу. Ему это не дали сделать именно севастопольцы. Итак, две недели двери нашей редакции не закрывались. Две недели наше сознание буквально бомбили мнениями. Сегодня я могу с чистой совестью озвучить вам то, что думают люди о ситуации вокруг Матросского бульвара. Однозначное мнение почти всех, без исключения пришедших к нам горожан, остановка реконструкции – это политический заказ. Так сказать, месть губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, депутату Алексею Чалому который с 2014 года борется за право на новую жизнь для Матросского бульвара. Следующее наблюдение, которое поразило меня в высказываниях людей, это оценка поведения некоторых чиновников, которые, цитирую, ведут себя как большие дети, некрасиво, непорядочно, допуская выражения, которые... Их далеко не красят. Поведение губернатора Севастополя Дмитрия Овсяникова действительно сравнимо с поведением большого ребенка, который надул губки и с криками «Отдай машинку! Она моя!» тянет на себя весь город. Помните, как в старом советском анекдоте? В детском саде номер 8 раздаются голоса. Здесь, по моему мнению, наблюдается яркая картинка, когда отдельный чиновник перепутал понятие главенства власти в стране. Почему я должен отчитываться перед вами? Это обращение к депутатам, а значит и к народу становится почему-то нормой для правителей города. Ну что же, пожелаем им прочитать внимательно статью 3 первой главы Конституции Российской Федерации. Следующее наблюдение, основанное опять же на высказываниях людей, сводится к тому, что губернатор Севастополя просто не хочет, чтобы реконструкцию на Матросском бульваре закончил благотворительный фонд 35-я береговая батарея. По одной простой причине, слишком разительным контрастом станет реконструкция этого места по сравнению с другими объектами, которые делались или делаются за счет государства, то есть за наши с вами деньги. Люди говорят, что после опубликования всех смет и открытия широкой публики результатов реконструкции станут видны масштабы воровства и откатов по другим объектам. Например, можно сравнить дешевую мшанку, которая сегодня облицовывает заборы на фиоленте, с настоящим мрамором, и не дай бог стоимость окажется одной и той же. Страх. Вот что движет губернатором и его командой. Страх оказаться голыми королями перед народом. Ну и последняя причина, о которой также говорили многие, это борьба за власть и битва за следующие выборы в законодательное собрание города Севастополя. Я думаю, ни для кого не секрет, что в депутаты будут рваться многие, в том числе и те самые бывшие украинские хищники, которых севастопольцы в 2014 году отодвинули от управления городом. Те самые, которые уже пытались застроить Матросский бульвар. На это уже брошены все силы и средства. Не зря нынешний губернатор так благоволит нынешним застройщикам. И кто его знает, кому из них достанется Матросский бульвар, после того, как оттуда удастся выкинуть Чалова. И обязательно, обязательно под всеобщее одобрям. Как говорится, борьба уже началась. И получим ли мы или нет на следующих выборах такую же сильную команду, готовую отдать за наш город все свои силы, теперь напрямую зависит от нас с вами. Ну, на этом, пожалуй, вся реплика. Обязательно пишите комментарии под этим видео о том, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на наш канал и обязательно оставайтесь с нами.